Эй, hey, hey, всем привет, ребят, с вами Тимур Лайф, и сегодня мы смотрим Балтимур. Uh, хотел сказать, смехотень. Нет, Балтимур смеялся, подписался, лучше прикол 447 секунд смеха. Давайте посмотрим, потому что я их как-то очень давно не смотрел, потому что у меня только одна смехотень. Uh, как говорится, это uh, смехотень, союз смеха, и больше я никого не смотрю. Но ну, Балтимур выпустил что-то новенькое, надо посмотреть и глянуть. Да, Юлия. Я музыку потише делал, чтобы мне потом опять не забанили, блять. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Прикольно. Открой бутылку, открой бутылку. Блять! меня, Да. Я бы не женился. Я бы сразу такой, блять, буш, моя личная открывашка по пиво, знаешь, в портфель такой нанес кашером. Пошел бухать с друзьями. Такой. Мне нужна там эта открывашка такой, бед кота такой. Он такой. А то коты жрут, пьют, суд занимают всякую хуетой. И, блять, хоть раз были бы полезны, например, как в как бы открывании пива. Это, блядь, не просто женился, нормально. Я бы не женился. Так, так. Блять. А так, это реклама, я понял. Мне тут это не надо тут. Так, а, вот что-то другое. Ничего мне странно. В смысле? <свечит> <свечит> Нормально. Вот так выглядит. Вот так на паршете на вот так выглядит тормоз на фольт Вот на выглядит тормоз на фольт тормоз на фольт тормоз на тормоз на фольт тормоз на на Родители, я не буду говорить кто-либо мама или папа, Говорит, можно подключить мои, ну, он хочет ä, заказывать себе Xiaomi AirDots, Не новенькие, а вот такие вот маленькие в капельке, вот такие, не вот большие, как у меня, вот в вот такие вот в кейсе, А вот маленькие, вот в таком кругленьком. И он говорит, а можно ее подключить к который, блядь, сидит на Bluetooth 1.2, это как? Вот, вот то же самое, сука, одно и то же. Говорю, говорю, дядь, типа блютузные наушники, у них есть другая версия блютуза, к может подключаться. Твой хрен знает подключится, не подключится. Говорит, ну там я на работе, потому что я ничего не слышу, что надо наушникам разговаривать с клиентами. Такой, купи себе нормальный смартфон и разговаривай так, а не через какую-то раскладушку, которая нихуя не работает. Вот тут то же самое здесь. А, кстати, я на будущее думаю купить прошки, тоже. Только не на Nokia, а на этот телефон. Okay. Говоря, вообще говоря, я Только я этого еще Только не знаю. Я этого ты, еще не сделал. Сережа, не заводи оба Огромная ты, огромная 6 утра, жду в утра прогуляться идти гулять. 1 часов 1 час ответственность. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, ну, только я его гуливал не часиков 6-7, но я часиков... Ну, да, 7-50, часов я выгуливал, спокойно. Она, блядь, вставала, бегала, то есть нормально все было. Не было прям такого геморроя, как мне говорили. Вот, надо, блядь, за ней пиздец нахуй убираться. Блядь, я положил клеенку, клеенку, она, грубо говоря, посрала, пописала, Все, и убрал спокойно. Господи, какой геморрой это от собаки. Это вот от кошек геморрой, потому что надо постоянно, э, блядь, убирать волосы с каждого нахуй... Э, Одежды, плюс Надо убирать ее с ну, блять, это как у собак и кошек У кошек, блять, столько еды, чем у собак, это пипец У них там кормы, молоко, мясо дополнительного питания Обычное мясо, э -э мясо с подливой Блять, у собак меньше 100, 100 таких проблем, чем у кошек, нахуй Кошки, это пиздец Они прикольные Но это пиздец вы получили самого лучшего лучшего всех частей из всех частей. Сален фел, не помню, второй не третий. Охуеть! А ч он с ебанутся? Согласен!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 Эй, друзья, сейчас вы видите, владельцы. Сейчас слушай владельца, Это я. Конечно, не Конечно, Нормально. Ты что что что... Это, типа что реклама вторая your... была, да? Чего-то в глазу, блядь, попало. Пиздец. Сука. Я буду делать Мужик тоже просто угадал. Что ты сделал, блин? что что ты сделал? А это, просто косметика, блядь. Ти на этот, ти на аим. Смотрите, вот он я плей, вот он я плей. Еще раз. Смотрите, вот он я плей, вот он я плей. Пиздец. Я стадо барменом только у тебя руки и жопы. Блять, сука, в диспарс диспарспиде все думают, как никого не попасть, челик такой. Дай-ка я драйв Сан-Франциско, блядь, ни в кого не попаду. Блять, ахуенно. Не, точнее, в кого не попаду, нахуй. Блядь, ты издеваешься, блядь. Че ты, блядь, орал? Как ты меня называла? Дэвид. Дэвид. какие-то проблемы? Какой? Что сегодня? Быть со мной! Быть со мной! Быть кирпичи, мной! Быть со мной! Быть со мной! Быть со мной! Быть со мной! <свист> Сука, только сейчас был мем про БББ. <свист> <свист> а ты тьё, упал, тебе смычку <свист> пообщелишь? Сука. Так, общелепчики вышли сейчас. <свист> вот больше всего, вот ненавижу, больше всего ненавижу, когда стоят когда душой. Стоят вообще вот во, во время работы во время работы вот что вам вот что вам всем сейчас надо еда блять <свят> а, а чё <че>, так <свят> можно блять а, <свят> а, а, так же проверить девушка я, а, я, я обращаюсь к вам обращаюсь к вам девушка девушка Девушка, это мой друг, девушка, Хо... это мой друг, Хо... Хо... Подожди, подожди. Смотри, смотри, два этапа, два этапа. Хуярис, решить. Ладно, всем удачи, пока. Нет, сегодня было, кстати, прикольно. Я зачем сказал, пока не понял. Короче, сегодня было прикольно. Балтимор наконец-то подели планку, которую надо было поднести. Типа больше угара, больше смеха, чем... Союз смеха, да, прикольно, но там не слишком много смеха, как бы хотелось бы. Но вот Балтимеру сегодня прям лучший выпуск, как мне кажется, больше всего, из которых я раньше смотрел, без записи, который я давно смотрел, там было ну, такое себе, сейчас более-менее нормально. Ладно, кому понравилось, ставьте лайк, вверх, ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, всем удачи и пока-пока!